Авторская песня, личность автора, значительность и оригинальность его художественного мира, сила и красота поэтического слова – вот то главное, определяющее в жанре авторской песни. Именно на такие критерии опирается фирма «Мелодия», работая над пластинками авторской песни. Вот некоторые из них здесь представлены, и прежде всего это работы Булата Акуджавы, новеллы Матвеевой, Юлия Кима, Александра Городницкого, Юрия Висбера. Они стояли у исток аватарской песни, и фирма «Мелодии» выпущено несколько дисков Булата Акуджавы. Довольно большими тиражами выпущены пластинки Александра Дольского, Евгения Бачурина, Александра Розенбаума, Вероники Долиной, Евгения Клячкина. Вероника Долина как бы соединила старших с молодыми определение «поющий поэт» подходит ей и ее творчеству в высшей степени. Выпускаем мы и сборники. Покажу вам альбом из двух пластинок «Встреча друзей» называется. Здесь отобраны известнейшие барды. Вот, посмотрите, их фотографии размещены в развороте альбома. Другой сборник «Голубые береты». Песни, созданные нашими воинами-интернационалистами в Афганистане. Должен появиться в продаже еще один сборник, называется «Мой друг рисует горы». В него вошли три песни одного из ветеранов жанра Виктора Берковского. Одна из его песен прозвучала в диске Висбора, будут они и в готовящемся сборнике «Костер». Сейчас же Виктор Берковский осуществляет запись своего авторского диска. По рыбам, по звездам проносит шаланду, три грековореса ввезут контрабанду над правым бортом, что над пропастью вырос, Янакий ставраки по посотырс а ветер, как гикинет, как мимо просвящи, как двинет барашком под звонкое днище. Чтоб госди извинились, чтоб мачта гудела, доброе дело, хорошее дело, а греческий парус и а Черное море, Черное море, Черное море Вор на воре, Двенадцатый час, осторожное время. Три пограничника ветер и темень, Три пограничника шестероглаз, Шестероглаз глаз, шестеро глаз моторный баркас, Три пограничника вор на дозоре, Бросьте баркас по Сурманское море, Чтобы вода под кормой загудела, Доброе дело, хорошее дело, А звездное полночай, черное море, Черное море, Черное море, вор, на оре. Вот так бы мне в налетающей тьме Усы раздувать, развалясь на корме, Да видеть звезду над кушпритом склоненным, Да голос сломать черноморским жаргоном, Да слушать сквозь ветер холодный и горький Мотора дозорного скороговоркель правильней может сжимая нога за вором следить, уходящим в туман, И вдруг неожиданно встретить во тьме. Усадула грека на черной корме Так пей же по жилам, кидайся в края Бездомная молодость, ярость моя Чтоб в звезды бессыпалась кровь Человечья, чтоб выстрелом рваться В сирене навстречу Чтоб, пол забивала, оголтелый народ Чтоб злобная песня коверкала рот и петь задыхаясь на страшном просторе Черное море, Черное море, а звездная полночь Черное море, Черное море, Черное море, хорошее море